Ну молодец. Ответил на вопрос. Ну твой... Энтураж это европейский. Ты казнью приживаешь. Понимаешь? КНДР. КНДР. Скоро будет КНДР у тебя, ты понимаешь? Нет? Почему? За любое слово, за любой репост в тюрьму попадешь. О! Что такое, блядь? Что такое? Удивленные глаза, блядь. Слышь, В КНДР. В КНДР будешь. Да, да, да, да, да.